вас для того, чтобы провести презентацию наших новых препаратов, а также рассказать, для чего эти препараты нам необходимы и каким образом они могут или в чем они могут помочь. Среди них есть просто уникальное, буквально один месячный опыт уже показывает, насколько это эффективно работает в некоторых областях. Итак, самый интересный препарат называется Тремнин. Вот он. Вы, наверное, читали Библию когда-то, и там было указано что в свое время, когда Господь Бог создавал человека, Он создал его из чего? Из глины, согласны с этим? Дело в том, что где-то доля разумного элемента в этом всем есть, потому что глина является элементом, который полностью совпадает по сопротивлению человеческому организму, человеческой крови и человеческим костям. В свое время, когда начинали лечить людей и лечили ревматоидные полиартриты, а также лечили тяжелейшие заболевания внутренние, лечили щитовидную железу и так далее, то накладывали глину в виде лепешек на определенные части тела, заставляли человека пить такую глину и так далее. Глин бывает много-много видов. Чем же они отличаются? Почему они имеют вид синий? Вид синий, потому что в такой глине находится хром или оксид хрома, она ядовитая. Красная глина тоже ядовитая, потому что в ней находится оксид железа, не всем эта глина подходит. Бывает глина с зеленоватым оттенком, это тоже глина, в которой находится хром. Белая глина, которая, которую мы можем найти, в ней находится оксид титана или титан в чистом виде. И это является очень вредным веществом для нашего организма. В свое время стал вопрос, да, я понимаю, что глиной можно лечить человека, но глина в априори для принятия внутрь, она вредна понимаете поэтому глина в виде лепешек я согласен но всовывать в себя извиняюсь оксид титана это ну вот вообще нехорошо для наших почек потому что этот титан он обязательно спечется в почках и после этого что с ним делать будет неизвестно поэтому появилась идея специальными методами очистить глину и мы сделали следующую глину я сделал это так я развел в водяном растворе определенную глину которая имеет определенный цвет белый Которая была взята в карьере, который находится в Винницкой области. После этого эту глину через специальную установку я пропустил. Какая-то установка. Это обыкновенная труба. С левой и с правой стороны от трубы подключено два электрода, через которые я пропускал 220 вольт. Грубо плюс и грубо минус. Так получается, в этой завернутой трубе. Вода проходила облучение электронами плюса, электронами минуса, и в этой воде находилась вот эта глина, что позволило мне произвести осадок на такой трубе или в середине такой трубы всех абсолютно твердых элементов или металлических структур с дальнейшим высыпанием свободного бикарбоната кремния в водяном растворе. Что-нибудь поняли, что сказал? Таким образом, я произвел абсолютно очищенную глину от всех абсолютно металлических структур. Это я назвал элементом, который у нас называется тремнин. Абсолютно, на процентов чистая глина. Если открыть и высыпать на ладошку, вы увидите великолепного белого цвета порошок, который очень похож на пудру. На основе вот этой глины я сейчас делаю зубные пасты, а также всевозможные крема. Питательные крема для лица и эти, как их, тоники всякие, скрабы и так далее. На основе натуральных компонентов это у нас будет называться торговая марка «Тибетская формула», а само, само направление будет называться «Мантра». То есть мы будем покупать вот такие крема под названием «Мантра», которые будут сделаны на основе вот этого ноу-хау. Она действительно очень хорошее качество имеет, и зачем же ее использовать? Ребята… Если есть заболевания костей, суставов, если есть заболевания, связанные, как ни странно, с камнями в почках, как ни странно. Если есть заболевания с зубами, а также кишечные проблемы, панкреатит хронический, дисфункция кишечника с отравляющими факторами, болеющий гепатит, бесконечные запоры. Вот это вещество, которое здесь находится, является одним из самых уникальных, естественных и сильнейших сорбентов. Если взять одну таблеточку, эту, раскрыть ее и высыпать на рану гнойную или воспаленную, вы увидите эффект мгновенного прекращения воспаления уже на протяжении следующих 10 минут. Почему? Тремнин или вот эта глина в таком виде она является уникальным сорбентом, а также великолепным антисептиком. Поэтому, если вы отравились, чувствуете себя плохо, болеете с кишечник барахлит, кости ломаются, состояние почечной неактивности, общее состояние, которые связаны с токсическими отравлениями, общие какие-то состояния, которые вы не можете идентифицировать, герпевирусное заболевание, экзема. Заболевания, там, чесотка, там, ну, какие-то инвазии общие. И вы себя чувствуете плохо, потому что постоянно происходит внутреннее отравление. Организм не может справиться, иммунная система не справляется. И этой системе нужно помочь ввести в себя сорбент. После инсультный период, во время или после реабилитационный период, после перенесенного гепатита, желтухи, во время бесконечных заподоров, когда проявляется токсическое отравление фекальными каловыми массами, во время неработающего кишечника, при кожных высыпаниях и даже при некоторых видах молочницы и головных болях, как ни странно, рекомендую использовать вот этот препарат. Сейчас мы отдельно сделаем этот препарат, еще, и, э, еще один. Наша Украина, она очень прославилась великолепным янтарем. В курсе? Сейчас закуплено 100 килограммов янтаря в ровно. Сейчас его очищают таким же принципом. И из этого янтаря будет сделана янтарная кислота 1, янтарное масло 2. И мы будем использовать еще и янтарь в чистом виде, который будет точно так же выделена самая мелкая фракция. Эта фракция будет точно так же перенесена через вот такую вот трубку, которая позволит его сделать более эффективным и электрически активным, ну я грубо говорю. И после этого второй препарат рядом с тремнином, это будет пищевая добавка, которая будет называться янтарь. И вы ее уже сможете увидеть на следующей неделе в среду. Этот янтарь, которым можно будет янтарю отдавалась огромная роль во времена, когда людей начинали лечить. Считается, что янтарь это то вещество, которое может помочь при любых онкологических опухолях, при заболеваниях груди, мастопатиях. Считается, что при прикладывание янтаря к щитовидной железе лечит женщину или мужчину, лечит от заболеваний узлового зоба. В свое время, когда я начал читать книжку, которая называлась «Журнал «Бабушка», когда я сам болел онкологическим заболеванием и там выписывал этот журнал, меня поразили интересные истории, и там были указаны фамилии и полные адреса людей, которые эти истории рассказывали. Именно поэтому в свое время этот журнал заинтересовал. У меня есть все абсолютно выписанные журналы это, эти. Также я знаю сейчас редактора, а также того редактора, кто был раньше, Лебедев, который умер от онкологии который жил в городе Вознесенске. Общаюсь я с редактором журнала «Бабушка» по сей день, хотя именно тот редактор, который сейчас уже не самый лучший редактор. Тем не менее, когда я читал в свое время журнал «Бабушка», то я столкнулся с удивительной терапией, терапией лечения человека при помощи молотого янтаря. И многие женщины писали интересные истории о том, как они болели мастопатией, Крупозной мастопатии, а также кальцинирующейся мастопатии, онкологическими карциномами груди, заболеваниями онкологии груди вылечивали себя при помощи битого бурштына. Они брали обыкновенный янтарь, после этого били его молотком, превращали его в кофемолки в порошок и принимали каждый день до 3-4 до столовых ложек в середину. Таким образом это вылечивало этих людей. Интересное было открытие, когда я узнал, что в Дагестане лечат людей от тифа, который там очень распространен, и э, в Таджикистане. Специальным препаратом, который делают на основе двух смесей, янтаря и грейпфрутовой коры и гранатовой коры с косточками когда это все перемалывают и человека лечат от кишечных вот таких инвазий инфекционных при помощи вот такого порошка в беларуси а также в, а также в абхазии лечат заболевания желтухи по сей день специальным раствором когда в янтарь берут в виде порошка добавляют его в мед и после этого такой мед с янтарем принимает вовнутрь вы знаете я связывался с этими людьми и это действительно оказывалось правдой. И это был не единственный опыт, этот опыт повторялся вновь и вновь, вновь и вновь. Но употребление обыкновенного янтаря, который мы можем выкопать на огороде, оно не очень полезное. Объясню почему. Дело в том, что всегда янтарь в обыкновенной жизни окисляется, и верхняя его часть становится очень цитотоксичной и ядовитой. Поэтому во время того, когда этот янтарь вы найдете или носите даже бусы, то если вы его разломаете и перемелите, то сверху останется некая шкурка окисленного слоя. Это окисленный слой вот такого янтаря является очень мощным очень мощным отравляющим веществом, подобным синильной кислоте. И это отравляющее вещество оно нам не полезно. Поэтому люди, немножечко лечась, немножечко себе еще и вредят. У меня стал вопрос, нужно сделать янтарь, который бы не подвергался окислению, и специально провести общую систему его электрического заражения э, или там, обеззараживания. Пусть будет так, Ну все равно. Поэтому мы сейчас его смололи, этот янтарь убрали предварительный слой все-таки агрессивной среды или окисленного слоя точно так же как тремнин пропустим через определенные процедуры после этого обеззаражим его и будем его продавать в виде пищевой добавки которая у нас будет называться янтарь которую можно будет смело использовать при заболеваниях щитовидной железы при гипотогенозах всяких когда есть заболевания печени при онкологических заболеваниях в виде реабилитации или профилактики общей онкологии, при заболеваниях женских половых органов, при заболевании любых опухолей и при заболевании в априори жировиков, а также всевозможных твердых новообразований подкожно или где-то в физическом теле. Почему? доказательства или опыт этот тянется еще со времен э, Пифагора, со времен Авицены, которые даже в то время лечили людей на основе растворенного янтаря в спирте или растворенного янтаря в вене белом и эти рецепты можно найти даже в гробницах фараонов в виде каких-то рукописей там лечить представляете но если люди всегда на протяжении всей жизни лечились янтарем то почему бы им не полечиться наверное вы мне хотите сказать но ну, у нас же есть препарат который продается в аптеке и который называется янтарная кислота да, янтарная кислота действительно является уникальной пищевой добавкой и онкологическим протектором, препятствующим появлению онкологических заболеваний. Но дело в том, что промышленное изготовление янтарной кислоты, оно токсическое. Каким образом происходит э, изготовление янтарной кислоты? Берется янтарный порошок, который, является, э, который счищают в тот момент, когда обрабатывают керамзитом или обрабатывают, ну, обрабатывают какими-то шлифовочными поверхностями сам янтарь с него обсыпаются вот эти вот огрызочки а это же уже окисленные слои после этого эти огрызочки их перемалывают кладут в специальные противни металлические такие и нагревают до температуры 160 градусов этот янтарь оплавляется и после этого из него получается янтарное зеркало это янтарное зеркало имеет цвет коричневый, и после этого оно разрезается, из него делают бусы, янтарные четки и так далее. В тот момент, когда происходит испарение, то газоуловительные трубки, на них появляется великолепная жирная сажа, которая растворяется в воде. Вот то, что растворяется в воде, впоследствии является янтарной кислотой, а то, что выпадает в виде жирного раствора в самой этой сажи называется янтарным лаком или янтарным маслом янтарное масло раньше использовалось с нашатырным спиртом имея ужасный запах помогает человеку прийти в чувство является мощнейшим стимулятором ну, жизненных ресурсов возбуждающим элементом у нас оно не используется раньше из него делали очень дорогие сорта лака которыми покрывали деревья бук красного цвета и краснодеревщики широко использовали, но перестали использовать, потому что цитотоксичность и общая токсичность этого лака очень высокая. Оказывается, в свое время знаменитый художник, который называли Ван Гог, который нарисовал себя с отрезанным ухом, использовал краски, которые как раз и имели содержание именно такого янтарного лака, которым он разводил вот эти свои масляные краски. Таким образом, краски получались более яркими и краски получались более э, ну, блестящими, подобными гелю. Таким образом он вырабатывал свой персональный стиль, не замечая о том того, что эти лаки они были очень токсичными. Именно эти лаки приводят человека к тому, что у него может произойти рассеянный склероз, общая энцефалопатия коры головного мозга и буйное помешательство. Таким образом, краснодеревщики, которые использовали этот лак в свое время, они перестали его использовать. Даже примером этого является такой знаменитый художник, который под конец своей жизни был полностью э, неполноценным психической стороны и рисовал уже картины в состоянии иллюзий, бреда и общих психизмов. Таким образом, я считаю, что и... Янтарная кислота, которая используется в виде вот такой традиционной перегонки янтаря, она небезопасна для человека. И янтарный лак, который используется в виде перегонки, он нам тоже не очень полезен. А вот натуральное вещество янтаря, которому еще не прикасалось творческая рука и сознание человека может быть к радости моей все-таки полезным нашему организму только в случае если мы уберем из него токсические элементы и общую оксидную пленку поэтому ждите на следующей неделе я вам этот янтарь предоставлю если он будет интересно да. если рассматривать человека с позиции электричества я сейчас вот буквально несколько дней рассказывал то в наших органах электричество не может быть. Электричество, которое есть у нас в голове, является элементом формирования синаптических связей. Дендриты, аксоны, синапсы, электрические потоки формируют нашу синаптическую тенденцию там, нашего восприятия мира. Это электрические гипоталамические элементы. Они воздействуют на наши железы внутренней секреции. Таким образом, железы после этого получают электрический импульс выделять экстрадиол или не выделять экстрадиол, или выделять там гидрокортизон, или выделять там пролактин, или выделять какие-то гормоны. Ведь это за счет этого и происходит. По спиномозговой по ткани происходит передача импульса корой головного мозга, которая отдает импульс железу внутренней секреции, которая, в свою очередь, выделяет жидкость или выделяет или формирует гормон, который она на протяжении своего формирования или жизни собирает. Таким образом, происходит выделение панкреатиновых кислот, гидрокортизонов, адреналинов, норадреналинов, пролактинов, гидрокортизонов, экстрадиолов. В тот, момент, в тот момент, когда происходит перенакопление электрических импульсов в железе, то вот в этот момент может помочь янтарь. Вы его одеваете, а янтарь является удивительным проводником, который снимает конечно, снимает переизбыток или недостаток электрического импульса, который находится у нас в щитовидной жизни. Конечно. Естественно, если взять янтарь и потереть его о шелк, то что произойдет? Электрический, да, электрический заряд. То же самое происходит у вас и здесь. Но точно так же, как вы носите янтарь на своем горлышке и помогайте, убирая потенциал переизбытка электромагнитного излучения, которое дает кора головного мозга, а щитовидка не выделяет. Точно так же можно прикладывать янтарные бусы к груди, в случае, если есть мастопоте, поджелудочной железе, в случае, если есть заболевания панкреатита, общих запоров, к надпочечникам и почкам, в случае, если есть заболевания ревматоидного полиартрита или склеродермии, и даже к яичникам и пристательной железе, если есть дисфункция этих органов. А, разумно. Конечно, и шлифованный, не шлифованный. Главное его не сгрызать. Оксидная пленка нам не нужна. Оксидная пленка, она цитотоксична. И она может накапливаться из-за того, что она постоянно активно воздействует с окружающим миром. Поняли? Надо чистить. Нет, в землю не нужно закапывать. Можно ложить в любой диэлектрик. Чем является хороший диэлектрик? Обыкновенная любая кислота. Ну, спирт является диэлектриком. Подогрейте спирт на комфорке в банке или на паровой бане и положите туда бусы. Через одну-две минутки можете бусы доставать, они станут светлее, красивее, и они уже будут ну, очищены от электричества, которое в них находится. То есть вы провели элемент диэлектрилизации этих бус. Вы, наверное, слышали о том, что... С испокон века люди очень ценят корень женьшеня. Они не только ценят корень женьшеня, и этому корню преподаются или даются огромные, всевозможные, даже магические э, свойства. Так в, свое время, так в свое время Константин Мазер в своей книге, которая называлась «Алхимический сосуд» или «Изготовление, или изготовление э, гумункула» Даже Бернардо Пампанаци в 1651 году, написав книгу, которая называлась «Изготовление гумункула. Общая алхимия», это можно прочитать, кстати, наверное, только не нужно, да, описывал о том, что в состав любого химического элемента, из которого может создаться настоящий человек, должно присутствовать в этом гумункуле два Определенных вещества Растительный компонент, который он называл женьшенем, и также растительный компонент, который он называл Мирабаланом. Таким образом, двум этим компонентам практически все медики или все знаменитые целители отдавали предпочтение и считали, что Миробалан это тот, что может очень успокоить человека. А, Женьшень – это то, что может иметь элемент возбуждения. Так грубо говорили о том, что для левой стороны хорошо принимать миробалан, для всей правой стороны хорошо принимать женьшень. Таким образом, и было изготовлено специальное вещество, которое называлось арура, которое состояло из двух элементов – смешанного Мирабалана и смешанного женьшеня. Именно это вещество держит в своей руке Буда Шакьямуни или синий Банзра который удерживает в своей руке аруру, специальное вещество, которое было сделано из двух компонентов. Один из которых назывался мирабалан, и другой назывался жиншень. Таким образом, зная определенный рецепт изготовления или слияния этих компонентов, изготавливался специальный э, сироп, который назывался сиропом арура, амрита бессмертия. Таким образом, он держал в руках вот эту аруру, которую делал на основе знаний на основе определенных ингредиентов у меня тоже стал вопрос где взять женьшень потому что желание прикоснуться к этому удивительному веществу стало очень давно и оказывается это стало не так просто почему оказывается в мире существует аж 64 разновидности женьшени которые произрастают по всему миру это и сибирский, это и манжурский, это и японский женьшень. Это женьшень, когда собирают корни, и это женьшень, который собирают в виде ствола. И это женьшень, и там черноморский, оказывается, существует, какой-то калининградский. И этих видов огромное количество, и они могут настолько отличаться друг от друга, что корень, который называется женьшень, может иметь цвет от светло-ало-красного до бордово-черного и иметь даже неприятный запах. Таким образом, количество женьшеня, которое существует, оно настолько разнообразно. Появилась идея, какая же тогда форма этого женьшеня может быть самая эффективная. После этого. Я подумал, а почему бы мне не сделать препарат, который соединит все женьшени между собой. После этого я специально поискал, где можно эти женьшени покупать. И нашел эту компанию, которая называется вьетнамская компания Star Леонг» которая является производителем абсолютно и выращивателем абсолютно всех наименований джиншеневых форм на территории, на территории мира. Они являются лидерами в сингапурском и общем азиатском рынке, продают этот джиншень в виде специальных настоек, а также пихают его там в каких-то там змеючек и так далее. Я пообщался через сайт Alibaba.com с руководителями этой компании, а также попросил их выслать нам несколько мешков вот таких разнообразных элементов джиншеня. После того, когда этот джиншень я получил, я из него сделал пищевую добавку. Ее назвал Star Viet, что обозначает звезда Вьетнама. Это препарат, который имеет сумасшедший омолаживающий эффект. Он работает как три банки кофе, одновременно выпитых в середину себя. То есть выпиваешь и девушка... Вот так. О! Он имеет яркий омолаживающий эффект, и действительно этот эффект хороший, потому что ты просыпаешься, начинаешь как-то лучше себя чувствовать. На вкус он там сладенький, но имеет неповторимый запах. О, неповторимый и очень вкусный. Ощущение где-то разнообразия жасмина, чернослива и красного вина и мускатного ореха ну вот где-то вот так знаете если выпить кофе и выпить таблетку то таблетка подействует на всю правую сторону это стимулятор нашей решительности бесстрашие желание быть харизматичнее мне этот препарат нравится и когда начинаешь этот препарат пить то часть заболеваний которые связаны с правой стороной а это заболевание бессонница Заболевания дискинезия желчных протоков, камни в почках с правой стороны, всевозможные нарушения крови, всевозможные нарушения э, герпевирусной инфекции, гепатиты, заболевания легких, заболевания шейных артерий с правой стороны, глухота на правое ухо, слепнет человек на правую сторону, волосы с правой стороны выпадают. Ноздря с правой стороны постоянно забито. Да? Яичник с правой стороны воспаленный. Вот эти вот все дисфункции правой стороны, это то, что лечит этот препарат. В тибетской медицине считается, что если ты лечишь печень, то будешь молодым. Естественно, если ты будешь принимать этот препарат, он больше всего, как настоящий женьшень, влияет все-таки на нашу правую сторону. Именно поэтому этот препарат, он уникален, в его состав входит... Женьшень, сибирский, китайский, красный, корейский, пивнично-корейский, вьетнамский, пятилистный, трилистный, японский, манжурский, хабаровский, приморский и так далее. То есть все, которые есть, они здесь все есть. Вы знаете, сейчас очень много людей страдают запорными проявлениями. Количество людей, которые страдают запорами, их даже больше, их даже а, количество запорами настолько много, что можно сказать, что каждый третий человек болеет у нас в нашем постсоветском пространстве запорными проявлениями. Но есть такие люди, которые болеют точно так же, как запорами, постоянными диареями. И я вам, как врач, должен сказать, и одно, и другое является следствием одного и того же заболевания, которым является повышающаяся кислотность двенадцатиперстного кишечника. Сначала появляются диарейные проявления, когда человек после каждой еды сразу же идет в туалет по-большому, это уже говорит о том, что человеку нужно обратить внимание на то, как работает его двенадцатиперстный кишечник. Естественно, в случае, если у человека после каждого приема пищи появляется диарея, это говорит о том, что у него есть общее несварение кишечника, общее несварение желудка, и он находится уже в состоянии, при котором дальше у него может произойти заболевание язвы двенадцатиперстной кишки, ну и... Страшные остальные названия, которые идут как следствие вот таких заболеваний. Двенадцатиперстная, она не страшная, потому что она находится в самом неудобном месте с правой стороны. И часто заболевание двенадцатиперстной кишки проявляются у нас под грифом аппендицит, или под грифом это печень болит, или у тебя дискинезия желчных протоков и так далее. Хочу вас разочаровать. Во время того, когда вы болеете дискинезией желчных протоков желчекаменным заболеванием, то вы его в болезненной форме не почувствуете. Не почувствуете, потому что нервное окончание находится только в холидохе желчного пузыря. Это трубочки, которые соединяют 12-перстную кишку, 12 кишку и тонкий кишечник, а также это труба и, и наш желчный пузырь, и эта трубочка называется халидох. Вот если туда камень попал, тогда только может болеть. Пока в желчном пузыре эти камни находятся и трусятся, то это не болит. Точно так же абсолютно нет никаких нервных окончаний в нашей печени. Наша печень не имеет функцию болезненную. Ощутить плохую работающую печень можно по признакам, если под правой лопаткой постоянно ноет. Если у вас ноет под правой лопаткой, вот это и есть воспаленная и увеличенная печень. Если вам все время хочется выгибаться назад на уровне загрудиной плоскости под грудью, а также болит и ноет под правой лопаткой, как невралгия, что это называется? Печеночный остеохондроз, который выявляется вследствие, если у человека происходит инволюция печени, перерождение самой печени в жировую ткань, она увеличивается в размерах и давит на ребра. Ребра, в свою очередь, они давят на позвоночник, потому что они к нему крепятся. Позвоночники за счет этого появляется общая асимметрия, что и вызывает точечную невралгию под лопаткой с правой стороны. Именно поэтому это и является заболеванием скорее печени, чем заболевание спиномозгового канала там, или еще чего-то, понимаете? Все-таки вернемся к препарату. О каком препарате я говорю? В случае, если у человека без конца диарея, и он ощущает болезненные состояния с правой стороны, а также первые звоночки, поели, и сразу в туалет надо идти. Поели, сразу в туалет. Ребята, это не хорошо работающий кишечник, это скоро ему будет полный капец. Если вы думаете, что вы хорошо себя чувствуете и только поели, сразу же идете в туалет, пожалейте себя, начните принимать определенный препарат. Он называется Сутумид. Вот я его держу в руках. Он очень хорошо помогает человеку, избавляет его от бесконечной такой диареи. Также помогает общему кишечнику, помогает двенадцатиперстной кишки, снимает изжогу. Человек перестает бегать все время в туалет, улучшает его Качество жизни снижает аппетит, человек поправляется немножечко, понимаете? Это первые просто ласточки, когда человек начинает принимать еду и после каждого приема еды сразу же идет в туалет по-большому. Это очень опасно. Если ваши детки, а также ваши близкие ходят в туалет после каждого приема пищи, это говорит о том, что у них есть существенное, очень проблемное состояние с 12 двенадцатиперстным кишечником и толстой кишкой. Так пройдет несколько лет, возможно, десяток лет или, возможно, даже большее количество лет, и вот эта бесконечная диарея, она сменится сумасшедшим, сумасшедшим, долгодлящимся запором. Понятно? И это небезопасно. Вот этот препарат может помочь. Он тот, кто может помочь нашей двенадцатиперстной кишке, хорошо себя чувствовать при запорах принимать нельзя препарат который целиком связан с нашим состоянием очень низкого давления очень часто у человека очень низкое давление он никак не может это давление поднять из-за этого появляется ишемическое заболевание сердца или благодаря этому появляется он должен все время пить Какие-то стимуляторы не может никак выйти в состояние, при котором там хорошо себя чувствует. Но здесь нужно разделять еще состояние. Объясню как. Дело в том, что часто давление у вас не низкое, но вы чувствуете общую усталость. После этого вам кажется, что вы выпьете кофе и вам будет лучше. Нет, это нужно разделять. Это просто у вас общая усталость, снижение общего тонуса, а также, вероятно, какие-то тяжелые процессы, которые происходят в организме. Что создает, что создает у нас плохие внутренние состояния? Первое. Любой воспалительный процесс. Любой. Где бы он ни находился. Ну вот, любой воспалительный процесс он может проявляться в виде микробов в крови, герпевирусной инфекции в печени, Простудное заболевание, повышающийся реактивный белок, как ревмопроба, а, и там, это уже заболевание почек. Или просто повышенная кислотность 12-перстной кишки, желудочно-кишечного тракта, желудка. Это все вызывает у нас падение общего состояния. Нам кажется, что мы себя плохо чувствуем, потому что у нас низкое давление. При этом начинаем пить кофе и думаем, что нам станет лучше. Нет, друзья мои, кофе тут ни при чем. И давление ни при чем. Итак, как же определить, это кофе или это все-таки у вас ишемическая болезнь сердца, или это ваше все-таки плохое самочувствие? Определить это очень несложно. Каждый раз, когда вы выпиваете кофе, обратите внимание, болит ли у вас после этого голова. Если у вас после того, когда вы выпиваете кофе, болит голова, это говорит о том, что вы давление подняли еще больше, чем оно было. Понятно. И вам кофе это вообще не нужно. А если вы хотите пить кофе, всегда помните, от кофе остаются камни в печени, билирубиновые камни в печени. И для того, чтобы кофе помогло нам очистить нашу печень от билирубиновых камней, добавляйте в натуральное кофе обыкновенный яблочный сок. Таким образом вы сможете почистить свою печень и сделать ей счастье. Хорошо. Кто-то пробовал с яблочным соком? Вкусно? Очень вкусно. И всем нравится. Таким образом, две ложки. Оно просто сворачивается, не очень красивый вид имеет. Так вот то, что там сворачивается, это то, что наш кишечник уже не приварит и выкинет. Но вот то, что свернулось, вот это вот кусочек этот, он бы отфильтровался печенью и был бы камнем. 15 лет потребления кофе печени нет фактически. Потому что она забивается камнями, они выпадают потом в желчный пузырь и потом становятся вашими Печеночными желчными камнями или конгрементами, там, конгломератами и так далее. Конгремент. Две столовых. Нагласто. Презус мантесин это то, что поднимает давление. Потому что я вижу людей, которые очень тяжело болеют. И у них очень низкое давление, очень низкое сердечное давление. Они не знают, как его поднимать. Есть у нас препарат. Очень старые люди, которые проходят химиотерапию, общую операцию, лежачие. Это огромная проблема, чем поднять этим людям давление, никто не знает, вот этим препаратом, видите. Они оживают, розовеют, он поднимает гемоглобин, улучшает движение гормональное в человеческом теле, из-за него поправляться можно, он поднимает тонус, моральное восстановление происходит, удерживает от... Ну, нервного такого состояния, он не поднимает глазное и внутричерепное давление, он просто очень сильно и ярко стимулирует сердечную мышцу, сжимая ее до конца. При ишемической болезни сердца это гораздо важнее, чем просто поднять их иноцией пурпурной или красавкой давление Понятно? Тань, помнишь, я говорил, что дам препарат? Вот он. он. Это препараты, которые нужны очень старым людям, потому что старые люди начинают чувствовать себя наконец-то хорошо, как раньше. И мозги думают, рекомендую при слабоумии, заболевания склероз, общей деменции, когда человек уже заговаривается и гавкает на окружающих. Моя мама такая, хотя вот по ней не скажешь, она была тогда у меня на свадьбе, но она может не закрыть унитаз, и после этого всем вынести мозг, потому что мы не закрыли унитаз. Не закрывайте унитаз, каждый раз, каждое утро не закрывайте унитаз. И не смываете при этом. После этого я решил специально понаблюдать. Мама зашла, после нее я зашел, унитаз не закрытый. И после этого специально надавил на ручку, закрыл унитаз и вышел. Почему? Потому что за мамой теперь надо смывать. Понимаете? Потому что если не смыть, она вынесет нам мозг просто. Вы вещи раскидали. Кто вещи раскидал? Двое в доме, мама и кошка. Кто-то вещи раскидал. да? После этого на час приехал, все вещи мне раскидал. Она просто там хотела найти или прятала деньги. После этого в лифчике же, знаете, там в трусы. После этого и забыла, что она там что-то делала. А внизу, здесь же роется, а плохо видит. Внизу там рукой зацепила, полка выпала, вещи рассыпались. После этого там я уехал на звонит. «А что ты там рылся? Вещи все раскидал». «Да я с этого стула не вставал даже вообще». <laughs> Но понимаете, при этом она обижается, потому что каждый раз у нее какой-то конфликт. «Мы там что-то не делаем». «Бедный брат, она ему мозг выносит». А это, друзья мои, обыкновенный склероз деменции, старческие вот такие проявления. Они злятся, потому что они забывают, вы представляете. Помочь этому может вот этот препарат Монтесин. Он действительно очень хорошо работает, он убирает склерозные проявления, возвращает память, стимулирует работу сердца, уменьшает низкое давление. И систолическое повышает тоже, да. Нужно принимать его вместе с серанталом Систолическое, просто вызванное, видимо, нервными состояниями. С чем? Нервными состояниями. С Серонтал? да. Очень рекомендую его пробовать тем людям, которые очень крепко сидят на кофе. Почему? Если кофе поднимает ваше коронарное давление и общее давление, а, то тогда этот препарат может помочь вам поднять это давление в более мягкой форме. Не так тяжело. А, у нас было так с Викой, кстати. Вот Вика пришла, я сейчас расскажу историю. Вика имеет и так давление периодическое, а потом пьет еще и кофе. У него давление тогда поднимается еще выше, и она думает, что ей плохо, и она пьет еще кофе. После этого говорит, как же у меня болит голова. Я говорю, сейчас глаза выпадут у тебя вообще. С этого говорю, выпить-то не зон. выпила, стало лучше тогда. Конечно, сразу же все перестало. Кофе небезопасное, потому что каждый раз его нужно. Вы один раз так сварили, другой раз так. Кофе сначала имеет один стимул и воздействие на вас, после этого другой стимул. Кофе нужно пить только в утренние часы. Я считаю, что в вечерние часы это не только небезопасный препарат, а общий разрушающий. Еще. Кофе для печени нехорошо. Можно стимуляторов в целом, очень много. Кофе можно заменить, знаете, чем? Напиток получается вкуснее, качественнее, красивее. Вот вам идея для бизнеса. Семечки шиповника. Да, можно взять шиповник, его очень много заготавливается здесь. Его растет в лесах огромное количество. После этого семечки, там, придумать механизм выдавливания этой семечки и вымывания этой семечки. После этого просто в соду эти, эту семечку Бросаете в воду с содой, тогда сода обсекает вот эту шероховатость, иголочки, которые есть на самой семечке. После этого семечка отсушивается, жарится, как кофе. Напиток, который получается впоследствии, имеет больше витамина С, чем в самом шиповнике. Имеет мягкий расслабляющий кишечник эффект, восстанавливает перистальтику желудка, а также имеет вкус в тысячи раз превосходящий кофе имеет вкус яркий, вкусный и очень восхитительный. Если вам это не подходит, то кофе заменителем является практически все, что имеет твердую структуру в зерне. Вы можете пожарить очень сильно гречку, перемолоть ее на кофемолке, у вас будет кофейный напиток с большим количеством железа. Если вы пожарите сою и после этого сварите эту сою как кофе, то у вас будет напиток с большим количеством со вкусом кофе и с большим количеством белка. В случае, если вы сделаете ячменный напиток, возьмете обыкновенный ячмень, пережарите его на сковороде и после этого сделаете из него кофе, у вас появится кофе с прекрасным запахом дополненного вкуса какао и э, ванильки даже. Представляете, да? Таким образом, варьировать или применять кофе можно не только за счет того, что вы будете пить кофе. Кофе не самый вкусный напиток, я говорю серьезно. Если бы у нас структура людей была большая, я бы делал альтернативные виды кофе, которые можно было бы делать из рябины черноплодной. Великолепно. Дальше из э, черной смородины. Великолепно. Дальше, вы понимаете, это напитки, которые могут в тысячу раз быть эффективнее, вкуснее и стимулировать гораздо ярче. И полезнее, и полезнее на порядок. Сейчас мы выпустим к зиме я выпущу специальное дополнительное питание это питание будет в виде паст каких паст черничная паста в тюбике будет которая лечит все заболевания ревматоидного полиартрита и клюквенная паста будет с прополисом и медом это как дополнительное питание общие иммунные стимуляторы они в тюбиках таких будут но уже это делаем очень вкусно а очень у нас есть разработанные технологии при которых засушивание и общая система воздействия или влияния на ягоду происходит таким образом, что в ягоде не теряется влага. И после этого не теряется влага, и ягода не портится, и она может долго храниться без консервантов. Поэтому, зная эту технологию, нужно ее как-то применять. В этом году есть даже компания, которая хотела разместить у нас тендер на изготовление таких ягод на несколько миллионов гривен. Ну, я сказал, нам это не нужно. Почему? Да зачем? Ну, зачем? У нас бутылочки, слушайте, есть. Зачем? Я же, зачем? Вы будете продавать, я буду делать. Зачем нам это нужно? Итак, поркус, коктус, теперь нам понятно. Это то, что... А, вернее, этот... Эм, Презус, Монтесин. Это то, что активирует. Дальше, изжога. Что это такое? Изжога. Изжога — это тот момент, Почему у человека появляется изжога? Какие принципы или почему вообще такое возможно у человека? Принципов появления изжога у человека много. Один из принципов – это в желудок попало в большом количестве соль. Или выделилось поджелудочной железой большое количество соляной кислоты которая выделяется в том случае, если туда попал какой-то жир. Съешьте кусок сала большой, после этого вас будет мучить изжога. Бросьте кусок жира в борщ сверху, если он там плавает, съешьте его с утра, и у вас появится изжога. Но изжога возникает очень часто, еще и по принципам таким. У нас пищевод, он тянется к нашему желудку и имеет искривление. В момент его входа в наш желудок, соединение желудка и пищевода Соединяется определенной прослойкой, я буду говорить грубо, которая называется, которая называется клапан. Таким образом, у нас есть клапан, он называется или цикальный. Это клапан, который соединяет наш пищевод и желудок. И в тот момент, когда в желудке появляется давление или в пищеводе появляется давление, это давление может отгибать этот клапан. Также такой клапан может отгибаться сам по себе, в случае, если человек голодает, в случае, если у него недостаточное кровообращение в желудке, в случае, если он постоянно принимает гиперэстензионные препараты от давления, в случае, если у него есть общее расслабление кишечника, он принимает слабительные препараты. Ну и так далее, и так далее. Там говорить, почему у человека изжога, можно бесконечно и долго. Опасна ли ежога? Опасно. В тот момент, когда отгибается этот клапан, кислота поднимается по пищеводу и происходит изъязвление пищевода. Это симптоматически проявляется в виде того, что человек начинает постоянно делать так, при питье чего-то кислого у него появляются сильнейшие боли в пищеводе. В дальнейшем существует такое понятие, которое называется пищевой рефлюкс или гастрорефлюкс, когда человек, когда человек кушает и после этого должен некоторое время кашлять. Когда он кашляет после еды, это целиком говорит о том, что у него в пищеводе есть изъязвление, и это небезопасно для человека. Так можно лечить очень долго аллергическое заболевание. Заболевание бронхитовое, это может быть просто гастрорефлюкс и общий пищеводный круп или ложный круп пищевода. Это когда появляются маленькие язвы, они могут очень долго там разрастаться, они могут очень негативно влиять на человека, обжигать пищевод и приводить в дальнейшем к поражению пищевода, даже к удалению такого пищевода. Это небезопасно. И жога это является симптомом появления в нашем пищеводе вот такой вот кислотности. И это для нас совершенно небезопасно. Таким образом, нужно чем-то лечить именно этот или цикальный клапан. Дальше. Оказывается, что первые признаки появления кислотности в пищеводе – это наши язвы на губах. Когда у нас слева и с правой стороны появляется затемнение наших губных складок, которые являются принципом появления во рту высокой кислотности. Поняли? Поэтому вот это, это не герпес никакой. Это ваша высокая кислотность желудочно-кишечного тракта, тракта и общая изжога. Понятно? Или бактериальное влияние, потому что открывается и после этого бактерии поднимаются. Если бактерии в большом количестве ночью поднимаются из вашего пищевода или находятся в пищеводе, то это опасно, потому что они здесь размножаются, создают свои колонии. Какие могут быть бактерии и чем они могут быть? Чреваты. В дальнейшем в наших пазухах голосовых связок, а также в общих гайморовых пазухах может накапливаться бактериальные составляющие даже с образованием бактериальных колоний, которые иногда выделяются во время отхаркивания в виде белых тканей, которые имеют безумно неприятный запах. Это является элементом открывающегося ночью или в ночное или в дневное время сфинтера вашего пищевода в желудок. И это никак не связано с вашим горлом. Так аденоиды являются высокой кислотностью и открытым сфинтером пищевода. Так заболевания частые носоглотки являются проблемой высокой кислотности желудочно-кишечного тракта. Представляете, чем лечить это все? Изжога лечится, а также вот такие вот проблемы, они лечатся препаратом поркус коктус. Такие бывают самые простые способы окончить изжогу сейчас? Выпить пол стакана лимонного сока фреша. Ужас какой, да? Как-то непонятно, в чем особенность. Дело в том, что все абсолютно растения фруктовые или растения, которые растут как дерево, все их плоды имеют всегда сниженную кислотность. А вот если это растение, которое растет над землей и является овощем, то это повышает кислотность. А теперь посмотрите. Груша снижает кислотность или повышает? Снижает. Яблоко дано на дерево, да? А помидор снижает или повышает? Повышает. А перец снижает или повышает? Повышает. А баклажан повышает? Повышает. А вот если это живет под землей, то это снижает кислотность. Итак. Если картофель не жаренный а сырой, он снижает кислотность, но здесь есть фишки. Если вы его пожарите, то кислотность меняется точно так же, как со всем остальным. Смотрите, если перекипятить лимонный сок, то он повысит кислотность желудочно-кишечного тракта. Если баклажан пожарит, то он снизит кислотность желудочно-кишечного тракта. А если съесть сырым, повысит кислотность. Если помидор сварить, он снизит кислотность. Если помидор съесть сырым, он повысит кислотность. Если картошку пожарить, она повысит кислотность. Если съесть сырой, понизит кислотность. А? Снижает. снижает, если принимать сыром. Если растет как овощ, то тогда повышает. Если растет на дерево, то снижает. Поняли? Если на дереве... А, ягоды еще. Ягоды еще, Да. Ягоды тоже повышают кислотность. А если с них компот, тогда они снизят кислотность. Конечно, термообработка снижает. То есть вы можете, зная все это, делать термообработку. Томатная паста, из свежих, томатная паста выдавленная из свежих помидоров или томатный сок, повысит кислотность. А если его подогреть до 40 градусов и потом выпить, снизит кислотность. Подогреть снизит кислотность, а если яблочный повысит, если его в натуральном виде снизить, да, поняли, это особенный. Только... Яблочный сок сырой, да, фреш. Лимонный сок не зря добавляют в кофе, почему, снимает кислотность. Кофе это тоже ягода, ребята, кофе ягода, ягода любая, она тоже повышает кислотность. В случае, если ее обжарили, она может снижать кислотность. Понимаете, я не могу до конца сейчас посвятить лекцию, там, что повышает, а что снижает. Итак, поркус коктус, вот это снижает кислотность пищевода, а также лечит от заболевания ложный круг пищевода и язвочки в пищеводе. Если от человека постоянно идет нехороший запах, то это целиком не связано с его желудком, а связано с его пищеводом. Вероятно, бактериальное накопление на слизистой оболочке самого пищевода приводит к тому, что изо рта постоянно идет не очень хороший запах. Это не связано с кишечником, не связано с застоем кишечника, не связано с плохими зубами, это связано с пищеводом. С пищеводом. Желудок не пахнет, там кислота выделяется и все там переходит в элемент брожения. То есть может от человека пахнуть алкоголем. А вот в случае, если в пищеводе что-то задерживается, цепляется, то после этого может пахнуть распадом или продуктами полураспада. Особенно плохо пахнут бактерии. Обычно микробы, вернее. Микробы пахнут плохо, а бактерии пахнут хорошо. Нет, кислятина, кислятина – это бактерии, а протухлость – это микробы. Поняли? Микробы – это элементы распада белков, а бактерии – это элементы распада сахаров. Тибетская медицина говорит, что если у человека растет горб на шее, то это говорит о том, что кто-то на его шее сидит. Поэтому есть даже приемы, при которых нужно представлять, будто кто-то сидит, и этого человека сталкивать себя с шеей, чтобы он уже улетал куда-нибудь. Так у нас была женщина, которая проходила морской курс в Крыму и так представляла, будто сбрасывала своего мужчину с шеи, который нигде не работает, уже 10 лет живет на ее шее, что он там аж тапки разбросал, орехи собирал где-то на гараже, так подскользнулся, что два тапка улетели в разные стороны. После этого ей тут же позвонил и говорит, что-то со мной произошло, говорит, на ровном месте, как опрокинулся и тапки разлетелись. Что-то в этом есть, знаете. Зачем я вам это все говорю? Когда у человека появляется горб, это говорит не о том, что этот горб из-за того, что кто-то сидит, хотя доля правды в этом есть. Этот горб называется обычно солевой диатез, который образовывается не за счет того, что вы кушаете соль. Это ошибочное мнение. Соли в нашем теле появляются в большом количестве, потому что они являются основой сейчас приготовления нашей пищи. Эти соли... Это не те соли, которые поварены, и мы ей солим пищу. Убирайте ее или нет, солевой горб не пропадет. Соли вы употребляете в виде колбас. Эти соли называются фосфорные соединения, кальциевые фосфорные соединения. Вы принимаете таблетки, там находится кальций, кремний. Вы принимаете наверняка там молочко, в нем находится кальций, кремний. Как стабилизатор в него добавляют белки и еще. Эти белки для того, чтобы стабилизировать, добавляют известь, добавляют соду в хлеб. Вы же кушаете хлеб наверняка, в него добавляют соду. Кушаете печенье, в нем тоже есть сода. А сода это уже кремний, который обработан миоком, понимаете. Это все попадает в ваше тело. Пьете боржоми, в них же тоже находятся солевые соединения. Куда-то это должно деваться. Куда же оно девается? Оно девается в некоторые элементы. Куда? Итак, первый элемент – воротниковая зона, из-за которого у нас появляется воспаление в воротниковой зоне. Почему? Если микроциркуляция хорошая у вас в воротниковой зоне, то боль не появляется. В том случае, если произошло проветривание, то эти коллоидные составляющие солей твердеют. Тем самым они становятся более твердыми и могут нарушать функцию кровообращения в вашей воротниковой зоне. От этого у вас начинает болеть голова, уши, глохните. артериальные происходят гиперэстензии, когда, проиху... когда не проходит кровь, артериосклерозы появляются. Почему? Сзади горбик и боль появляется. А вот если прийти к врачу и он понадавливает, то сделает только хуже, Потому что коллоидные составляющие этого солевого диатеза в воротниковой зоне, когда они становятся твердыми, при нажатии пробивают наши фасции наших мышц и нервных окончаний и в дальнейшем делают общие нарушения кровотворения, вернее кровоснабжения вот этих элементов. Круто? Вы ходите и думаете, что вам поможет. Вы глубоко ошибаетесь, нет ни одного человека, которому массаж бы помог убрать, горбшей это обман этого не произойдет никогда почему потому что гораздо важнее наверное сделать такому человеку медовый массаж или даже поставить банки обыкновенные если поставить банки то под банкой образуются пузырьки эти пузырьки это вытянутые через поры, жидкость вот этого солевого диатеза, который накапливается как раз у нас подкожно. Где еще он накапливается? Показываю. У женщин частым явлением накопления солевого диатеза бедренные части. Именно поэтому часто это состояние солевого диатеза бедер путают с артерио, с этим с артрозами. Очень болит вот здесь. Говорят, очень болит, прямо ничего не могу с этим сделать. Это солевой диатез. Это как шея болит, когда проветрили, так и попа болит сбоку, поняли? Спина болит вот здесь, это тоже солевой диатез. Это от рыбки могло произойти, от колбаски. Никто никогда аналогии не проведет. Ехали в поезде, колбасы наелись копченой. После этого утром встали, ай, как болит вот здесь. Что это со мной, может почка? С да с какой стати почка, до этого не болела, это вдруг заболела. Где она взялась вообще? Для того, чтобы почка заболела, нужно было нормально бухнуть. А вы поели всего лишь колбасы. Колбаса не может создать такое состояние. А это и есть солевой диатез. Поняли? Вот этот солевой диатез велик... А, солевой диатез еще и проявляется так. Если болит здесь, болит здесь и болит здесь, то всегда поднимается кровяное давление. Понятно? Если у вас вместе с болями здесь, здесь и здесь поднимается кровяное давление, значит у вас типичный на 100% солевой диатез. Этот солевой диатез наша медицина не лечит ничем. Но лечим мы препаратом, который называется Депо САЛТ. Это значит выведение солей. Депо САЛТ. САЛТ с английского языка это соль, а Депо это значит убрать, вывести депонировать это значит переместить то есть мы убираем вот эти соли убираем при помощи солевого диатеза противопоказания люди болеющие аллергическими реакциями но тоже не показательно потому что аллергические реакции бывают аэробными когда мы вдыхаем и заболеваем аллергией и анаэробными когда мы кушаем и болеем аллергией так вот если они у вас аэробные, то тогда можете вот этот препарат принимать и не бояться. А если она анаэробные, то лучше не принимать. Потому что депонация соли может привести к потере кислотности, а кислотность является элементом удержания человека от активной аллергической реакции. Знаете, чем полечить аллергию? Нужно делать солевые ингаляции, а также кушать каждый день два кусочка красной рыбы соленой. И аллергии не будет. Круто! А вы когда-нибудь знали об этом? Рекомендую, не будете болеть. Вот почему на море у детей аллергия проходит. Почему? Потому что они дышат соленым воздухом. Понятно? Обычно аллергия появляется у людей, у которых очень снижается кислотность желудочно-кишечного тракта. Таким образом, происходит не образовывается распад этих аллергенов в желудочно-кишечном тракте, потому что не выделяется соляная кислота. И аллергены после этого начинают активно действовать. Депосалт – это то, что уберет у вас общий солевой диатез. Рекомендую использовать тем людям, у которых есть проблемы как раз с горбиком на шее. Он исчезает, причем очень быстро. Снижает давление этот препарат, если у вас есть гиперсолинизация в организме. Убирает вот такие более в тазовой области. Мне он очень нравится. Дальше препарат Грандис. Грандис. Часто бывают такие люди, у которых полностью исчезает аппетит. Мне говорят, вот не хочется есть, вообще ничего не хочется, детки такие есть. Вот этот препарат, это препарат, который убирает все бактерии болезнетворные, которые находятся в тонком кишечнике, в желудке, в поджелудочной железе, при э, панкреатите в общем, при реактивном панкреатите, при заболеваниях, когда человек не хочет ничего кушать, при ацетоне, первое средство, при перенесенных кишечных каких-то расстройствах, нету аппетита, вообще ничего не хочется, пейте вот этот препарат, съедите даже слона после него. Для тех, кто не хочет да, для тех, кто не хочет поправляться, тоже может, справиться с голодом можно. Очень нравится препарат мне, очень. Но все равно рекомендую тем людям, кто не хочет поправляться, все-таки его не использовать. Если есть бактерии, то лучше может справиться препарат бактонорм, он у нас тоже есть. Бактонорм уберет бактерии. Но препарат Грандис, он скорее создает секрецию желудочных соков, увеличивает соки желудка, делает активным наш кишечник, он работает, булькает в три раза больше отдает в три раза больше и хочет естественно есть тоже в три раза больше при общей анемии часто девочки худеют после этого получают анемию кишечник работает вяло и имеет общую вялость активировать его действие может вот этот препарат грандис он работает потом как часы хочет есть и хочет в туалет ходить вот вообще оживает прокшалан и грандис и ребенок просит кушать сам на пополам дальше витаминный комплекс С и е ну, Никто не может поспорить, что витамин С необходим нашему организму, являясь ингибитором иммунной деятельности. То есть витамин С является одним из самых лучших, уникальных, наверное, иммунных стимуляторов, которые есть в человеческом организме. А что такое витамин Е? Ребята, витамин Е это то, что мы недополучаем постоянно, потому что витамин Е это то, что мы пытались принимать в виде акулево акулево хряща рыбьего жира как это по-другому называется вывод покупали такие омега, штучки омега до омега да, омега-3 омега омега да то есть вы покупаете самый обыкновенный витамин е и покупаете его так он там находится в растворенном жидком виде в закапсулированной форме вот в такой желатиновой капсуле когда мы были маленькими то в виде профилактики заболеваний неразвитости у подростков наше великолепное советское правительство, оно давало всем в виде специального приема рыбий жир. Рыбий жир они давали для того, чтобы подростковое население росло более умным и не отличалось большим психическим, психической отсталостью. Так вот, читалось, что рыбий жир подростку нужно давать с учетом, Одна столовая ложка на 10 килограммов веса. Таким образом, если у ребенка было 40 килограммов, он в течение недели должен был получать 4 столовых ложки. Недели, Да, в течение недели 4 столовых ложки. В случае, если у человека 100 килограммов, он в течение недели должен выпивать 100 полноцен... 10 полноценных столовых ложек рыбьего жира. В этих 100 полноценных столовых ложках, 10 полноценных столовых ложках находится, если посчитать, 25 граммов чистого, а, 250 все-таки, 250 граммов чистейшего рыбьего жира, переплавленного. Для сравнения, если разгрызть ваш препарат или наш препарат омега-3 из желатиновой капсулы, его все-таки умудрится вылить на ложечку то у вас получится ну максимально наверное, четверть четверти чайной ложечки тогда скажите в чем особенность употребления такого препарата но полезность его имеется только эта полезность как раз заключается в желатине который является хорошим хандропротектором. его можно принимать вместо кандриетина глюкозамина ну тогда смысл принимать витамин Е, объясните, в таком виде, который называется омега-3. Рыбий жир и есть омега-3, омега-4 и куэнзим, ку-10, это все одно и то же. Поэтому лучше уже такие энзимы принимать в виде одной столовой ложки рыбего жира, если он есть, а его нет, к сожалению. Почему-то в нашей медицинской практике сейчас убрали полностью рыбий жир, и его можно купить только в странах Азии, где он очень с большим трудом и за очень безумные деньги продается так в китае один литр рыбьего жира может стоить полторы две тысячи долларов и теперь скажите куда уехал рыбий жир конечно он уехал в китай где его с легкостью продают а сами китайцы делают нам потом омега-3 из очень дорогого продукта который покупается у нас как рыбий жир понятно чтобы вы потом ценили, какой он был вкусный Муа, в детстве. Ужас какой. Тем не менее, желание дать человеку этот... А, зачем он нужен, этот фермент или витамин Е? Витамин Е это то, что восстанавливает функцию коры головного мозга. Делает мозг больше, умнее и после инсультный период является чуть ли не самым главным препаратом. Таким образом, вот такой омегу-3 для улучшения состояния сознания, глаз, коллоидного состояния нашего тела нужно употреблять в виде существенного действующего элемента. Этот существенный действующий элемент он есть у нас в одной таблетке. Так в одной таблетке в той концентрации, в которой там находится, находится витамин С и витамин Е в полной дозе, максимально потребляемой человеком на протяжении одного дня. То есть, если выпить 10 таблеток на протяжении недели или 7 таблеток, то это будет полная доза, которую наш организм может воспринять. Если больше, то он просто это не воспринимает, это с фекалиями выходит. Поняли? Поэтому восстановление коры головного мозга как протектор общего функционального состояния от заболеваний, связанных с бронхитами, гриппами, иммунной системой. Принимайте витаминный комплекс, он называется у нас С и Е. Препарат, который называется у нас нон нонэкзантемин. Есть такие люди, которые в детстве начинают спорить, и у них краснеет шея. Да. И, не и не только в детстве. А потом они вырастают, у них краснеет грудь. А потом через какое-то время они начинают переживать. Можно сравнить, что они краснеют в тот момент, когда они переживают или очень сильно выделяют эмоцию. Можно? Да. Так вот, это хорошие люди или плохие, мы это рассматривать не будем. Но мы рассмотрим процесс, который звучит так. Оказывается, если эти люди, у которых во время нервных состояний краснеет тело, если создать им невыносимые нервные состояния, то в тех местах, где их тело краснеет, начинают появляться бляшки, псориаза, а также экземы и так далее. И после этого это называется нейрофизиологической экземой. Понятно? Или э, нейроэкземой нейропсориазом, нейроэкземой, поняли? Если человек нервничает, и от того, что он нервничает, что-то на теле появляется, то наши мази, примочки, антибиотики и так далее ему не помогут. Но зато поможет препарат, который называется нонэкзантимин. Если загораешь и образуются белые пятна, это говорит о том, что печень не выделяет коллаген, который не образовывается потом в миелин и не образовывается в коллагеногеназу и не вырабатывается Короче, наша печень плохо работает В ней нет какой-то одной определенной аминокислоты Таким образом вам нужно поддержать печень Чем поддержать печень? Часто люди не обращают внимания Но один из самых лучших продуктов за мои три года работы в этой компании Это мой препарат Худейст ТФ Он один из самых лучших Саждай мне его Один из самых лучших препарат Худейст ТФ Я считаю это вообще... Без аналогов мировых, без аналогов вообще. Я считаю, что только за этот препарат, который я синтезировал и сделал, не можно прямо сегодня <coughs> поставить памятник или дать Нобелевскую премию. Объясню почему. Это препарат, в состав которого входят самые настоящие аминокислоты, гепатопротекторы, ферменты всех желез внутренней секреции, которые находятся в нашем теле. В нем мало белка, мало жиров, в нем находятся наши протекторы всех желез. Гипоталамические протекторы, щитовидные протекторы, протекторы поджелудочной железы, все ферменты, трансгеназы, все наши элементы, которые могут восстановить, реабилитировать и полностью восстановить кровь, печень, поджелудочную железу, надпочечники, почки яичники сделать дезинфекцию кишечника провести дезинфекцию нашего спинномозгового мозговых тканей убрать сахарный диабет заболевания гипотиреоза гипертиреоза головные боли голодные боли снизить вес или увеличить вес и еще привести в нормальное состояние здесь ингредиентов больше 160 штук 160 ингредиентов ни одна компания в мире никогда этого не изготовит вообще я это знаю и ложу просто там голову на отсечение что вы вот этого никогда нигде не увидите и не получите вообще я считаю это одна из самых уникальных пищевых добавок которая когда-либо на свете появилась я вам скажу так Болеешь, выпей столовую ложку и после этого перестаешь болеть. Почему? Да это восстанавливает все. Психику, мозги, оживаешь, прыгаешь, появляется настроение, силы, печень начинает работать. Розовые щеки, гемоглобин повышает, нервное состояние улучшает. Потому что там аминокислоты для улучшения нервного состояния. Там находятся и тератозины, которые лечат щитовидную железу, и панкреатины, которые лечат поджелудочную железу, и хандропротекторы, которые восстанавливают сосуды, суставы и так далее. Все 21 аминокислота для печени, трансферфакторы, которые улучшают иммунную систему, гликоцитрохромины, которые лечат человека по принципу отсутствия сахарного диабета. О, капец, там что только нет в нем. Если человек уберет всю еду, поставит эту банку и будет брать столовую ложку, насыпать в стакан молока, размешивать и выпивать, то этого будет достаточно для того, чтобы он жил лучше, чем с едой. Лучше, чем с едой. Лучше, чем с едой. Серьезно, организм скажет низкий поклон вам и спасибо. А какое оно еще вкусное, сейчас есть новый вкус еще и с бананом, понимаете. Какое оно вкусное. У нас даже Славик подбегает и говорит, дай мне этого ваниного. У нас Ваня ест вместо еды вообще его. Тем не менее, я вам скажу так, ну оно действительно уникально. Но это еще не все. Из-за того, что там аминокислоты, скажите, почему тело старится? Тело старится, потому что печень работает плохо. Почему работает плохо? Потому что оно не получает и не выделяет аминокислоты. И после этого не образовывается альбумин, из него не вырабатывается коллаген. Коллагены миелин не вырабатывается, кожа засыхает. Что нужно сделать? Кожа засыхает, печень плохая. Дай печени еду, печень начнет работать, кожа будет снова или вновь красивая. Вот это для печени первое средство просто. Когда мы это принимаем, и кожа красивая, и лицо сразу лучше становится, и глаза лучше видят, и мозги лучше работают, и поджелудочная лучше работает. Кто-то принимал его, скажите, как эффект? вообще он очень-очень хорошо да, здесь а зачем я это все говорю вы можете еще так сделать возьмите чайную ложку добавьте в теплую воду и вот это что получится смажьте лицо и после этого возьмите чем-нибудь и повибрируйте вот так вот морщины разглаживаются за один раз потому что кожа получает аминокислоты прямые и она уже не вытягивает из организма а получает их напрямую вот вам уже фермент которым можно смазать лицо Оно не стягивает увлажняет и эффект быстрый ты видишь этот эффект тут же а здесь сосуды, а здесь тоже здесь не с сосудами работает а с жидкими э, жидкими фракциями самой кожи кожа увлажняется становится имеет вид после этого такой насыщенный э, розовый и такой влажненный вообще очень нравится я считаю Незаслуженно в нашей компании не обращают внимания на этот препарат. Его нужно рекламировать каждый день, потому что он нуждается в рекламе. И он один из самых лучших, просто мной созданных. Почему мы назвали его худейц? худейц. Это нужно менять. Потому что он не планировался как препарат для похудения, а просто убедили, что этот препарат нужно давать еще и для похудения. Это скорее эндокринс. Понимаете? То есть, скорее, это для полного восстановления всех видов и дисфункций эндокринных желез. Также в нем находятся белки. Какие белки находятся? Белки, которые нам очень необходимы. Там находится синтезированный перловый белок из перловой каш, который мы недополучаем и который самый легко усваиваемый в нашем организме. Таким образом, появляется просто общий клиренс белковых, белковых усвоение наболически надо по-русски говорить появляется усвоение белков нашим организмом при этом не появляется ревматоидные такие проявления в виде реактивных белков а также здесь находятся очень активные жиры которые восстанавливают кору головного мозга а из углеводов там находится еще и какой-то углевод такой хитрый хитрый которые делают из не миробалана, а из груши такой какой-то, я не помню, как она называется, и это тоже является полезным компонентом. То есть это какой-то там вани нету здесь, нужно спросить, как этот углевод на находится. Там углевод такой, который вообще заказывали, фиг знает откуда, а почему, потому что я был противник вообще всех сахаров. Вот. Когда этот углевод нашли в виде вот такого сахара, он там называется мальтодекстриновый сахар, какой-то там особо делающийся из чего-то и помогает человеку избавиться от камней желчного пузыря, еще и от заболеваний э, сахарного диабета. Также здесь находится и карнитин тартат, это то, что у нас в организме вообще никогда не бывает, это то, что лечит человека э, от любых заболеваний гепатита, дисфункции поджелудочной железы. Также здесь находится хром в синтезированном двухвалентном виде, который помогает худеть и так далее. Здесь же находятся определенные соли определенных элементов. А также все это очень-очень яркие синтезированные нашей компанией компоненты. Понимаете? Мы это все делаем и продаем это в большом количестве. Но это мы продаем как сырье. А теперь мы это сделали и продаем уже как препарат, который может помочь людям. Считаю это удивительно, уникально. Но здесь почему мы его сразу не начали выпускать? Потому что фишка еще была. Она заключается в том, что нужно было его сделать, помимо всего прочего, еще и вкусным. Поэтому еще и делали вкус. А главная задача нашей компании не навреди. Поэтому и искали, и синтезировали, и делали так, чтобы вредного компонента не было никакого. Все натуральное, естественное, свежее и так далее. А какие в этом всем находятся ароматизаторы? Только натуральные. Мы покупаем натуральную сушеную чернику, натуральные сушеные бананы, натуральные сушеные... там. И это все сюда добавляем только в виде натуральных ингредиентов. Вообще никакой химии. Именно поэтому, если это сделать из химически синтезированных элементов и выпить, то ваш организм взбурлится, возмутится и заснет. Понятно? От этого наоборот. Он делает так. Съел и после этого делает так. И хочется что-то делать. Болезненный... А? Его? Его? Нет консервантов никаких. Оно все в сухом виде там находится. Если я буду дальше что-то делать, то консервант буду использовать клюквенный сок и мед. Почему? Это два самых уникальных консервантов. Знаете, да? Таким образом, клюквенный сок и мед являются самыми лучшими консервантами. А если быть честным, то я не буду использовать мед, потому что он сладкий. Я буду использовать активную пергу, разводя ее с водой. Таким образом, в перге находится сразу же одновременно и прополис, и прополисные единицы, и клеточные кислоты меда. Таким образом, я буду просто в кавитаторе разгонять пергу обыкновенную, она будет моим консервантом. Вот когда я буду делать жидкие ферменты, понимаете? Ну, это только натурально, их же там миллионы, знаете, есть. Вот, очень нравится. Не имеет значения. Если у вас повышенное давление без без, без малинова... Одну столовую ложку на один стакан молока. Можно принимать утром на тачак и вечером перед сном. Ну, поправитесь. Я ни при чем, ребята. Я вам говорю, если для похудеть, то одна столовая ложка на стакан молока. И оно получается... Его лучше в блендере, тогда он имеет очень вкусный вкус такой. А если, если его передозировать, то ничего такого особого не произойдет. Дело в том, что если его передозировать, он невкусный становится. Очень густой такой, как крем или как сметана. Выпить его невозможно. Ну и зачем перегружать организм лишний раз? Можно. Но лучше с молоком. он экзантемин, с этим понятно. Это препарат, который убирает наши нейроинфекции. Футы ты не нейроинфекции, а психосоматические, неврологические э, высыпания на коже. Понятно? Дальше, фукус, самая вонючая водоросль. Не напрасно, первый звук этой травы это фу. Фукус, он действительно имеет такой запах, что хочется задавиться и повеситься на первые полтора часа. Я не понимаю тех людей, которые покупают его в виде чая и готовы его заваривать. а а, -а, а, -а Это мрак вообще! Это вообще! Это, даже рыбким налить они не умрут, там, наверное, знаете. Хотя им это привычно, наверное. Именно поэтому эта водоросль, она в отличие от морской капусты, не используется. Почему? Она имеет специфический, очень гадкий и неприятный запах моря. Но... Этот запах она имеет благодаря уникальной концентрации йода в середине себя. Уникальная концентрация свободных ионов йода. Нет ни в одном фрукте, овощи, минерале такой концентрации йода, которая находится в препарате, который называется фукус. Мы покупаем напрямую у компании, которая находится во Владивостоке, сам фукус. Нам его там заготавливают, после этого режут и в рулонах отправляют на Украину. После этого мы его высушиваем и делаем на основе этого, э, этой водоросли вот такой препарат фукус. Зачем этот препарат? Любые проблемы, которые связаны с щитовидной железой, общей эндокринологии. Считаю, что 4-5 месяцев применения, да, так и есть, 4-5 месяцев длительного применения этого препарата может убрать у человека узловой зоб, заболевание гипотериоз, заболевание щитовидной железы, заболевание, при котором кожа жирная, при котором волосы высыпаются, нервные состояния убирают, склероз шейных артерий убирает, общие бляшки, является мощнейшим, мощнейшим крови, очищающим средством хорошее средство при этом больше двух таблеток за один прием принимать нельзя почему дело в том что когда вы примете этот препарат он увеличивает свой размер до 60 раз в нашем желудке поэтому две таблетки и полный желудок понимаете это аккуратно. Там, да, наедитесь то есть он просто как целлулоза увеличивается в размерах, поэтому после него не хочется кушать. Он не забивает кишечник, можно его не бояться, он очень-очень усваивается. Он усваивается и 100% на 100%, ничего наше тело не покидает. Он фактически является удивительным ингредиентом, добавкой к пище, которая может заметно улучшить состояние щитовидной железы, быть онкологическим протектором нашего состояния, также улучшит и зрение, с общей недостаточностью йода, который мы имеем на территории постсоветского пространства, включая Белоруссию, Винницкую, Черновецкую, Черниговскую, Житомирскую, Хмельницкую область, где недостаток йода приводит к общей деменции, слабоумию, а также рождением большого количества детей с плохими задатками психическими и психологическими. Также с недоразвитостью общей, включая психосоматическую, общую психологическую. Я считаю недостаток вот а невозможность рожать детей что связано тоже с йодовым дефицитом это все можно возобновить давая нам вот такой вот препарат который называется фукус и я напоследок оставил любимый свой препарат любимый не верьте в то что бывает водные растворы йода это обман почему рассказать вам я согласен, что йод лечит онкологические заболевания. Я с этим согласен. Дело в том, что я в свое время изучал, что такое акониты, какое действующее вещество аконита, болиголова, табачной горки, что такое СД препарат и так далее. Вы знаете, с чем я столкнулся? Мумиё почему лечит от онкологии? Оказывается, мумиё произрастает только в горах, которые находятся напротив морских потоков. Когда с моря дует ветер, то потенцированные соли вот этого моря, они в ущелье набиваются, и после этого, когда они набиваются, соединяются с солями или минералами той, той пыли, которая там находится вокруг, образовывают вот такой вот смолу, которая называется мумиё. Вот эта смола, которая забивается, она может набиваться столетиями. Столетиями. Если рассмотреть мумиё, то оказывается что в этом мумие находится практически 90% активного йода. Именно поэтому активный йод является как раз онкопротектором. Почему? Оказывается, люди не болеют заболеваниями, если в их рацион входит большое количество йод-содержащих препаратов. Чем меньше йода, тем больше люди болеют онкологией. Какой? то да любой. Йода меньше всего в странах, которые находятся в странах арабского мира. Арабские Эмираты, Египет на первом месте стоят по заболеваниям онкологических заболеваний. Морепродукта они не едят, они едят мясо. Вот. При этом у нас тоже на первом месте находятся те области, где меньше всего потребление йода. И там больше самое большое количество онкологии. Кировоградская область на первом месте по онкологическим заболеваниям, а также по заболеваниям щитовидной железы. Вы представляете, почему отсутствие йода в рационе приводит к тому, что люди вот так вот болеют. Йода у нас нет, но если йод растворить в любом виде, йод может быть растворен только в метиловом спирте, а также может... Почему? В метиловом спирте есть содержание 6% токсических смол. В курсе? Токсических масел, метиловых масел. Именно поэтому, если их 6%, то потенцированный йод может смешаться с этими маслами, так как масло его втягивает. И после этого вы получаете 6% метиловый спирт для внешнего применения, а не для внутреннего пользования. Да? Почему? Потому что метиловые спирты, они, как известно, токсичны и вредны, и приводят к инфаркту миокарда отравления коры головного мозга. А в вам сделать это невозможно, но зато можно сделать в активных жирах. Каких? В люголе, глицерин, в нем находится большое количество свободных молекул жира. Таким образом, эти молекулы жира потенцируют и усваивают этот йод. Именно поэтому люголь можно пить, а вот настойку, метиловую настойку йода на метиловом спирте пить нельзя, это опасно. Понятно? Поэтому люголь можно принимать в виде горок, а йодовую настойку в виде горок лучше не принимать токсично. А а? Синий йод для приготовления делается на основе метилового спирта. Поэтому он может быть тоже не очень хорошим. Но иногда, как протектор заболеваний кишечных, а также заболеваний, связанных с язвой, может человеку помочь. Синий йод – это неплохо. Все равно синий йод после попадания в крахмальную структуру нейтрализуется и тере... соединяется с клеточной, с клетчаткой, которая там находится, и после этого перестает нормально функционировать. Понятно. Поэтому вот эти все водные растворы космические, йода на воде, конечно же, мне бы хотелось верить в это. Но я в это не верю, точно так же, как в корректоры функционального состояния Фролова, во всю эту лабуду, когда там цепляют на попу. Я не верю в космоэнергетику энергетическую, потому что это всего лишь возможность человека зацепить и после этого сделать из него жертву. Можете уйти сейчас, но я не верю в рейку, потому что еще ни одного послереечного человека не увидел, который бы выздоровел на 100%. То есть эта медицина доказательная, как они говорят, для меня не является доказательной. То есть если нет человека до и после, тогда этого человека ну, нельзя назвать вылеченным. Согласны с этим? Конечно же он там вылечился, я помог, рейке помогла. Нет, не помогла. Я специально изучал, специально общался с людьми, специально думал, думал, я найду людей, которые вылечили себя, вылечили от окружающих. И они приходили ко мне и говорили, я владею рейкой, я лечу людей рейкой, при этом сам такой вонючий, грязный и больной, что и бедный еще по всему. Что после этого я говорю, да не верю тебе. Почему? Врач может вылечить себя сам. Согласны с этим? Ну, это же нормально, согласны. Точно так же, если больной космоэнергетик приходит ко мне и говорит, я болею, я говорю, ну так а я причем. Или там больная женщина выращивает, ну знаете, обман людей дошел до критического уровня. Недавно женщина приехала с Кировограда, подарила, не подарила, а продала мне за 100 долларов пластинку такую пластмассовую. Я ее пришел домой, расковырял ножичком. И после этого увидел там обыкновенную глину, причем самого плохого качества, такую черную, грязную, с грязью, наверное, и с солью. После этого отдал это все на изучение, и после этого мне сказали, что ты вообще дал? Если взять маятник или рамку и поставить над этой коробочкой, она даже не крутится. Она даже возле телефона крутится, а там вообще ничего не происходит есть там ничего не происходит, значит ничего и не происходит. Даже над часами завихрения есть какие-то, а над этой пластмасской как назло. Вообще ничего. Итак, мой любимый препарат, он оканчивает нашу семинар с мозгами нашими, называется Вертебралис нео. Я считаю, это наш лучший препарат. Он убирает все нейроинфекции, которые вызывают у человека заболевания спины. Если у вас есть заболевание спины, именно этот препарат может вылечить от всех заболеваний спины. И грыжи, и шморля. У нас была женщина, очень интересный такой был вариант. Ее привели туда на левый берег, и она пришла на палочках. Отекшая, страшненькая, полненькая. Я ей назначил этот препарат, она каждый день принимала 8 таблеток. Она через 6-8 таблеток. Две утром, две в обед, две после обеда, две вечером. После этого она пришла ко мне без палочек. Вот так вот села, это было уже здесь. Говорит, привет. Я говорю, здрасте, я что вас знаю? Ты что, мне не помнишь? Я говорю, нет, не помню. А я вот была недавно на палочках, к тебе мне приносили. Да, да, очень хорошо помогает. Она там стояла, очень, кто здесь? Вот Всем, всем купите все это вообще, космос. Он действительно очень хорошо помогает избавиться от всех заболеваний спины. Почему? Я считаю, я это доказываю на своих семинарах, которые связаны... Система УСИН тибетской системы лечения. Помните, я раньше рассказывал? Я там рассказываю, как желчь выделяется, не переваривается почками, попадает потом в селезенку, становится нейроинфекцией и разрушает, разрушает миелиновую структуру позвоночника, а также выдавливает позвоночник, делает там фиброз и сепсис там какой-то, еще что-то, еще что-то. Таким образом, это является подтверждением моей общей теории. Потому что сейчас, когда я начал давать людям заболеваниями спины, то после этого заболевания спины вообще куда-то деваются. Вообще, я считаю, вот это один из уникальных препаратов. Сейчас, когда ребята занимаются массажами, там, работают со спиной, то я обычно говорю, вы занимаетесь, молодцы, давайте еще депосалт и давайте еще Вертебралис нео. Таким образом вы поможете. Дальше будет синтезирован еще один препарат, который будет называться Вертебралис дуо. Почему дуо и почему нео? Вертебралис нео – это препарат, который убирает нейроинфекцию спинномозгового канала, а Вертебралис дуо – это тот препарат, который будет убивать, убирать еще и тромботизацию сосудов. И еще один препарат вы мне не дали – сплен лав. В свое время я заметил, что после того, когда у человека удаляют селезенку, первое, что у него появляется, инсульт, а также появляются проблемы с сетчаткой, с глазами, появляется глухота, появляется, общий, появляется холестерин, появляется большое количество тромбоцитарного индекса ТТ, ТТИ. Да? Я начал обращать на это внимание, и мои выводы такие. Именно селезенка приводит к тому, что у нас тромбоциты распадаются. Поняли? Именно она приводит к тому, что тромбоциты распадаются. А что такое тромбоциты? Тромбоцитов много, начинается тромботизация сосудов, а это глаукома и катаракта, это артерио- и артеросклерозы, это заболевания, связанные с дисфункцией сердца, а также все абсолютно боли спины, мышечных тканей, а также это является еще и симптоматическим проявлением эпилепсии, а также ночных и дневных судорог. Понятно, почему? Все это тромбоз сосудов. Когда вы лечите спину, то ваши массажи помогают убрать тромбозы сосудов, но вы не убираете первопричину, Большая первопричина является в том, что тромботизация происходит, потому что тромбоциты не разрушаются. Разрушить тромбоциты можно препаратом, который восстанавливает функцию селезенки. Этот препарат лечит селезенку и помогает, помогает при шизофрении. Называется сплен лав. Или новая жизнь селезенки. Сплен селезенка, лав жизнь. Селезеночная жизнь. Очень-очень нравится мне этот препарат. Сам его начал принимать, обратил внимание, что очень успокоило. Очень хорошо работает препарат. Еще один препарат, которого мне тоже не дали, называется Мнемонорм. Я когда-то пришел в сетевую компанию, и мне дали препарат. И на нем было написано, в этом препарате находится мясо дракона. В этот момент там было не только мясо дракона, там было написано мясо золотого дракона, зеленого дракона и поднебесного дракона. Хорошо, тогда вопрос, который должен звучать так. Ладно, где же они взяли драконов? Ведь этих драконов, по идее, вообще нет. Есть такая ящерица, ее в Китае называют дракон, но она только одного вида. Не бывает ни поднебесных, ни еще каких-то. После этого, когда открыли, там оказался просто молотый порошок гриба какого-то там решили, еще чего-то там с какой-то пылью. После этого я говорю, о, одежда дракон тут делался. Он там, наверное, летает. Итак, препарат мнемонорм. память норм в норму. Таким образом, этот препарат может восстановить нашу память, улучшить концентрацию. Кто-то пробовал? Когда ты устал, начинаешь читать книжку и ничего не понятно. Делаешь так, выпиваешь две таблетки, так, и все понимаешь. Как назло. Перед экзаменом у нас уже экзаменов нет, нам. Но я не могу вам продавать этот препарат, советовать его принимать перед экзаменом, особенно Галине Николаевне, понимаете. Но читать там мы читаем до сих пор правильно. Поэтому я рекомендую этот препарат как общий препарат улучшения памяти. Кому? Склероз, старческое слабоумие, да, плюс склероз, старческое слабоумие, раздражительность человека. Почему он раздражается? Потому что он раздражается на себя. Почему? Ну, злится, что не может вспомнить, не может что-то делать. Мнемонорм – это препарат, который может помочь вам улучшить общую структуру памяти, при этом память, вы, наверное, думаете, что сразу же начнете вспоминать детские стихи и так далее. Это не та память, это препарат общей концентрации. Память — это концентрация, то, насколько ты сконцентрирован и то, насколько ты понимаешь то, что ту информацию, которая в тебя входит. Как бы расширяется сознание, увеличивает количество приемного э, вещества, то есть ты принимая этот препарат, расширяешь свое сознание, и оно больше может воспринимать нагрузок всевозможных. Очень рекомендую. Ну что ж, компания «Тибетская формула» в моем лице, как президента компании «Тибетская формула», хочет пожелать вам настоящего человеческого счастья, это возможность быть богатыми и здоровыми людьми.